Нужно сварить емкость, сделать футировку и другие работы по монтажу из пластика? Компания «Стройпласт» обеспечит вас всеми необходимыми материалами по ценам производителя. Мы гарантируем оперативность поставок, и продукция всегда есть в наличии на складе. Звоните в 8-495-723-66-15. Анимационные ролики «Line and Space». Современный метод продвижения бизнеса.